О, психопаты канала Немиркин! Большое спасибо за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Как вы знаете, наша миссия – сделать психологию более доступной для всех. Прежде чем мы начнем, мы также хотели бы поприветствовать всех наших подписчиков, которые стали нашими спонсорами на YouTube. Мы так благодарны за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Это очень много значит для нас. И это помогает нам продолжать то, что мы делаем, поскольку ваши взносы идут на инвестиции в этот канал. Спасибо за любовь! А теперь перейдем к видео. Зрелы ли вы эмоционально? Есть разница между зрелостью и эмоциональной зрелостью. Вы можете иметь редеющую линию волос и рост более 6 футов, и все равно не быть эмоционально зрелым. Так что же значит быть эмоционально зрелым? Когда человек эмоционально зрелый, он может управлять своими чувствами практически в любой ситуации. Они обладают эмпатией к другим людям и часто знают, как деэскалировать конфликт, если это необходимо. Это человек, к которому вы идете, когда вам нужно обсудить сложный вопрос. Звучит здорово, правда? Чтобы помочь вам овладеть своими эмоциями, вот восемь способов стать более эмоционально зрелым. Первое. Определите свои эмоции. Как мы можем овладеть своими эмоциями, если сначала не узнаем, что мы чувствуем? Может показаться глупым, что вы должны определить свои эмоции, но прежде чем вступить в горячую ссору или разразиться рыданиями, знаете ли вы, что привело вас к этому? Может быть, простое раздражение из-за чего-то замечания проникло глубоко в ваши мысли, и вы носите этот гнев с собой до конца дня. Если вы сначала осознаете, что вы чувствуете, тогда вы сможете понять причину и решить ее для себя. Попробуйте записывать в дневник каждый раз, когда вы чувствуете злость или раздражение, и каждый раз, когда вы чувствуете грусть или пустоту, а затем спросите себя, почему вы так себя чувствуете. Осознание и понимание того, почему вы чувствуете то или иное, может помочь вам управлять своими эмоциями. Так, если вы знаете, что раздражаетесь на своего брата за то, что он съел последний пончик, ваш пончик. Сделайте вдох и осознайте, что вы просто раздражены на пончик, прежде чем сказать что-то, о чем потом будете жалеть. Это раздражение может превратиться в гнев на весь день, если вы сначала не определите, почему вы вообще разозлились. Осознайте свой гнев и признайте его. Напомните себе, что ваши чувства обоснованы, но вы не обязаны действовать в соответствии с ними. Второе. Возьмите на себя ответственность. Вы когда-нибудь отрицали что-то только потому, что не хотели признавать свою неправоту? Иногда с реальностью бывает трудно смириться, но более зрело брать на себя ответственность за свои поступки, а не отмахиваться от них. Если мы просто игнорируем то, что были неправы во время спора, или не принимаем меры в отношении вещей, которые являются нашей ответственностью, мы никогда не сможем учиться и расти на своих ошибках. Осознание, ответственность за свои поступки, признание того, что вы были неправы, и извлечение уроков из своих ошибок показывают, что вы эмоционально зрелы. Мало того, в следующий раз, когда вы окажетесь в такой же ситуации, вы не совершите ту же ошибку дважды. Третье. Найдите пример для подражания. Если вам трудно понять, как быстро вы реагируете на стрессовые ситуации, попробуйте обратиться к тем, кем вы восхищаетесь. Как бы они поступили? Если кто-то, кем вы восхищаетесь, действует эмоционально зрело и позитивно в сложных ситуациях, очень хорошо использовать его в качестве примера для подражания, как, например, мать Терезу. Конечно, важно не потерять представление о том, кто вы есть. Вы не хотите стать образцом для подражания и потерять себя. Вы просто хотите узнать, как они так хорошо справляются с ситуациями. Может быть, у них отличная трудовая этика, которой вы восхищаетесь, и попробуйте применить ее на практике. Как они справляются с негативной обратной связью? Спокойно и плавно? Стоит попробовать. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь в сложной ситуации, подумайте, как бы поступила мать Тереза. Четвертое. Ведите дневник мыслей. Страдаете ли вы от негативных мыслей? Вы постоянно обескураживаете себя. Вы указываете на недостатки каждый раз, когда смотритесь в зеркало или завершаете проект. Для нашего психического здоровья важно, чтобы мы работали над тем, чтобы у нас были позитивные мысли, а не негативные. Хотя мы можем думать, что это всего лишь одна негативная мысль, ничего страшного. Эти негативные комментарии, которые мы делаем себе, начинают накапливаться. Вскоре у вас сформируется суровый образ мышления, который будет часто играть ведущую роль в том, что вы думаете. Эти мыслительные процессы обычно происходят автоматически и могут стать привычными. Мы не хотим думать о себе или о других в негативном свете, но негатив может найти путь в наш разум. Хороший способ мыслить позитивно – это практика когнитивной реструктуризации. Это можно сделать, ведя дневник мыслей. Записывайте, что вы чувствуете каждый день. Какие мысли проносились у вас в голове? Из-за чего вы испытывали стресс? Стоило ли оно того? Какие есть альтернативные способы взглянуть на ситуацию? Наш взгляд может быть обоснованным, но когда мы открываем дневник и видим, что одни и те же мысли занимают наш день снова и снова, мы можем понять, что они вовсе не стоили того, чтобы о них беспокоиться. Когда мы осознаем это, мы можем начать двигаться дальше и придумать практические решения, как справиться со стрессом и негативными мыслями. Мы всегда можем противопоставить негативным мыслям позитивные, написав рядом с ними позитивные. Пятое. Научитесь быть непредвзятым. Эмоционально зрелые люди понимают, что у них нет всех ответов, поэтому лучше всего открывать свой разум для других точек зрения, кроме своей собственной. Мы можем иметь твердое мнение по определенным вопросам, но не помешает активно выслушать противоположное мнение другого человека, вместо того, чтобы думать о том, как убедить его в том, что он не прав, Лучше всего не осуждать кого-то или что-то сразу. Если мы научимся быть непредвзятыми даже в мелочах, мы дадим себе шанс попробовать что-то новое. Мы можем наслаждаться различными фильмами или литературой, которые, возможно, не пришлись бы нам по вкусу. Попробовать уникальный рецепт. И самое главное – выслушать других. Мы можем узнать что-то новое, выслушав чужую точку зрения, а можем понять, что были неправы. В конце концов, мы все равно можем выбрать свое мнение. Но это произойдет после того, как мы непредвзято выслушаем убеждения или аргументы другого. Даже если мы не согласны, мы можем понять его немного больше, а это может быть очень важно. Как говорила наша ролевая модель Мать Тереза, если вы судите людей, у вас нет времени любить их. Номер 6. Примите реальность. Часто ли вы корите себя за обстоятельства и недостатки? Помните о негативных мыслях. Проводите ли вы много времени, зацикливаясь на своей реальности? Вместо того, чтобы зацикливаться на своих недостатках или даже подавлять их, примите – это ваша жизнь. Вместо того, чтобы игнорировать свои трудности, найдите способ примириться с ними. Если вы можете это изменить, работайте над этим. Если не можете, примите себя таким, какой вы есть, где вы находитесь, и работайте над тем, что заставит вас улыбаться. Принятие этого даст вам не только ясность, чтобы двигаться вперед, но и мир. Мудрые советы матери Терезы о мире. Мир начинается с улыбки. Номер 7. Сделайте паузу и будьте терпеливы. Случалось ли вам во время жаркого спора сказать что-то, чего не имел в виду, а позже пожалеть об этом? Скорее всего, это происходит потому, что мы действуем импульсивно, когда расстроены. Если мы сделаем паузу и поразмышляем, то сможем начать говорить то, что действительно имеем в виду. Простое выражение своих чувств и причин может изменить ситуацию, заставив не только другого человека понять вас, но и вас самих. Выбирайте паузу в стрессовой или запутанной ситуации, чтобы дать себе возможность осознанно выбрать, как вы хотите реагировать. Это только приведет вас на путь эмоциональной зрелости. И номер восемь. Живите в настоящем. Зацикливание на прошлом может вызвать у нас печаль и сожаление. А задумываться о будущем – это вообще стресс. Поэтому, хотя мы можем извлечь уроки из нашего прошлого и сделать выбор для нашего будущего, нам нужно научиться жить в настоящем. Если мы присутствуем в настоящем и принимаем осознанные решения, мы с меньшей вероятностью будем реагировать негативно или погрязнем в старых привычках. Присутствие в настоящем – это мощная сила. Это единственный момент, когда мы можем действовать, выбирать, переживать и наслаждаться, если мы позволяем себе это. Мы не можем изменить прошлое и не можем перенестись в будущее. Так зачем тратить драгоценное время, которое у нас есть? Жизнь происходит сейчас, в данный момент, на ваших глазах, и, как сказала бы мать Тереза, вчерашний день прошел. Завтра еще не наступило. У нас есть только сегодня. Давайте начнем. Итак, являетесь ли вы эмоционально зрелым? Помогли ли вам эти советы? Дайте нам знать, какому из этих советов вы последуете в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Немиркин, чтобы получать больше материалов и советов по психологии. А если вы знаете кого-то, кто эмоционально не зрел, не помешает поделиться этим видео. Эмоциональная зрелость – вот и где.